Мне кажется, я больше похож на пантеру. Акула нападает сзади без вашего ведома. С пантерой ты знаешь, что она приближается, и у тебя уже не будет шансов. Всегда нужно верить в себя. У вас должны быть только положительные эмоции. Утренняя пробежка, поездка на велосипеде или катание на роликах помогает мне уйти от всеобщего шума. Я не стремлюсь быть похожим на кого-то другого, я стремлюсь быть уникальным по-своему. Если честно, я не очень люблю читать художественную литературу, мне нравится чему-то учиться, когда я читаю. Почему-то я чувствую, что люди ждут моего проигрыша, поэтому я знаю, что я выиграю. Я просто ненавижу проигрывать. Неважно, что это, гонки или игра в пинг-понг. Я это просто ненавижу. Вы всегда должны верить в свое сердце и знать, что у вас есть все для победы. Я очень люблю рисковать. Мне нравится пробовать что-то новое, будь то это стиль, рестораны или еще что-то. Я думаю, что мужчины очень недооценивают уход за своим телом. Мы все ожидаем, что женщины будут полностью ухоженными, что они в принципе и делают. Но я также считаю, что мужчине тоже не менее важно выглядеть свежим и чистым. Я всегда хочу быть лучшим во всем, что я и делаю, а не только за рулем, во всем. Моя главная мечта — быть лучшим гонщиком, который был когда-либо. Я чувствую, что я был рожден для гонок и побед. Я готов терпеть любую боль, чтобы победить. Я сделал больше того, о чем мечтал. Но я хочу еще больше. Для всех людей важно отстаивать то, во что ты веришь. Мой отец хотел, чтобы у меня была лучшая жизнь. Он очень хотел, чтобы я преуспел. И я никогда не хотел его подводить. Я определенно знал, что однажды я смогу финишировать на подиуме, но семь подиумов подряд – это просто фантастика. Я не понимаю, что происходит. Я не боюсь смерти, поэтому я не думаю о ней. Я обожаю выброс адреналина в момент приближающейся опасности.